Это самая простая мышеловка, которую может сделать даже женщина. Принцип какой? Вот пластиковая бутылка. Верх отрезается. Сюда вот такая тоже с пластиковой бутылки. Для того, чтобы был наклон. Дальше туда заливается масло. И немножко бултыхается. Чтобы вот эта вся часть была внутренней в масле. Ну и там немножко остается. И м, туда ложится вот здесь вот отверстие делано, и туда внутрь на проволочке. Жареное сало для запаха. Это важно, чтобы запах был. Ну, получается, что мышка бегает, чувствует запах, подходит сюда, взбирается м, наверх, запах чувствует, проходит сюда и как на санках, <смех> по скользкой поверхности э, опускается вниз. А там сначала передними лампками попадает, естественно, они обмакиваются в масле, потом разворачиваются, чтобы обратно бежать, и задними обмакиваются, и получается, как корова на льду, она вот так вот буксует, и ни хрена вот эту не, не может пройти. Также может и вторая сюда зайти, и третья, вот, потом скажется, куда их девать. Ну, утром выходите там штук 5 мышей, да, что нужно сделать, берете пол ведра воды и все это высыпаете туда ведро, ну, и, и, и все, ну, или коту отдаете, пусть побалуется. Это вот самый бюджетный, я подумал, что есть же одинокие женщины, ну, как избавиться от мыши, да, ничего не помогает, ни мышеловки не ловится, ни зерно не помогает ничего не липкая бумага вот такая вот губка у всех найдется но ну, я думаю у всех скотч что проблема найти скотч что ли купили это из-под любой минералки масло Ну, у каждого есть масло сало ну купите сало ну, жареные семечки тоже запах имеет вот все ну, будет работать вот остается самой большая проблема найти вот такой лист вот. ну или у соседей попросите что там кусочек ну вот, или э, не обязательно ДСП, как у меня. Ну, это уже э, хорошая такая основа. Вот так вот она работает. Никуда не денется. Кстати, вот эту губку можно закрепить скотчем. Это же нужно. Вот. И э, так, на А вообще, лучше сюда э, какую-нибудь палочку. Но, опять же, вот у женщин может быть не быть ножовки. Э, Губка-то у всех есть. Если нет, можно купить элементарно. Ну и скотчем примотать, чтобы никуда. Они же вот так будут бегать там, шу шустно, чтобы никуда. Это так на скоряк сделал. За минуту. Раз, раз, раз все сделал. Пользуйтесь. Я думаю, будет работать. Я не могу испытать, потому что у меня мышей нету. Я несколько поторопился. Вот мыши, конечно, у меня полезли осенью. Но я взял зерна купил. Ну и все, их нету. Они такое зерно сейчас... Пошло с функцией мунифицирования. То есть они погибнут, умрут, да, и не воняют. Просто раз скелет превращается, и все, и не запаха никакого. Поэтому можно не бояться. Вот. Но если зерно не помогает, я говорю, вот такая мышеловка. Или вы хотите живьем ее купить. Ну, то есть купить, э поймать. Вот такая мышеловка. Бюджетная, ну, или подешевле хотите, чтоб. Но это бесплатно. Зерно что? Зерно вы купили, там, не знаю, сколько у нас рублей, 50, наверное, стоит. Они съели, и все, и опять 50 рублей, а потом еще 50 рублей. Это, это можно раскошелиться, у кого много мышей. Это вот поставили, ну, как каждое утро ходите, да вы тряхиваете их оттуда, и будут ловиться вам бесконечно. Вот. Поймалась мышь, ну поймалась, опять масло заливаете, опять вечерком, допустим, побултыхали, что там все в масле было смазано, туда что приманки, чтобы запахом было. Не обязательно, как я говорю, ну по, -по колбаски подвесьте, какое-нибудь дешевая, ну, наверное, поджарите, на, чтобы запах шел. Ну все, вот это, она забегает сюда на, на колбаску, ну и все, и все, и, и выйти она не может. Вот, обратно вылезти.